Пыль в морщинах. Расшумелись, сказала она. Огорчились, что нельзя посмотреть на висельников. Вот почему. Мне с ними пойти некогда, о том еще не вернется с работы. Почему нам нельзя посмотреть, как вешают! оглушительно взревел мальчик. Хочу посмотреть, как вешают, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают! подхватила девочка, прыгая вокруг. Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке будут вешать евразийских пленных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 Стало обычным делом, что 30-летние люди боятся своих детей. И не зря. Не проходило недели, чтобы в «Таймс» не мелькнула заметка о том, как юный саглядатый «маленький герой» по принятому выражению подслушал нехорошую фразу и донес на родителю в полицию мыслей. Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать в дневнике. Вдруг он начал думать про Брайана. Несколько лет назад, сколько же,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 И когда именно он узнал в том голосе голоса Абрайана, тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан, говорил с ним во тьме Обрайен. Уинстон до сих пор не уяснил себе, даже после того, как они переглянулись, не смог уяснить, друг Абрайан или враг. Да не так уж это казалось важно. Между ними протянулась ниточка понимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал Обрайен.